No Здравствуйте! Сегодня у нас уезжает очередная емкость для пищевой промышленности заказчику, Но я хочу снять это видео и показать одну новую опцию, которая очень важна для приготовления хороших качественных напитков. Это опция, которая устанавливается в щиток, и это PH-метр. ПАЖ очень важен, так как уровень активности ионов водорода в воде является одним из важнейших факторов, влияющих на оценку качества жидкости. Именно от данной категории зависит уровень кислотно-щелочного баланса и направленность на биохимических реакций, которые будут происходить в организме после употребления данной жидкости. Благодаря данному прибору вы можете контролировать PH в реальном времени и всегда выпускать качественные напитки. Также здесь установлена автоматика, которая позволяет полностью контролировать процессы варки и приготовления продуктов. Здесь можно как поддерживать термопаузы, так же можно и нагревать, и охлаждать. Все это можно делать на данном контроллере. Также здесь стоит частотный производитель на мешалку, который позволит вам не только сменять обороты при приготовлении напитков, а также еще управлять скоростью вращения. Также на этом баке установлен вот такой замечательный 400 мм в диаметре люк. Рюк этот стеклянный, он позволяет прекрасно все видеть, что происходит внутри емкости. Также вы можете здесь видеть стандартные опции, это уровень воды в рубашке, чтобы нам не спали тены, а также правильно делать режимы для паровозенного котла. И кран сбоку, который позволяет нам устанавливать дисковый затвор в центре бака. Не лезть под бак, к тому закрывать, а именно открывать его сбоку. Он также удобен для того, чтобы у вас не скапливалась жидкость, которая не будет вариться в нижнем отводе. Вся жидкость, которая у вас будет, весь продукт, скажем так, который будет у вас перерабатываться, он будет находиться внутри бака. Не будет пустых мест, так называемых паразитных объемов, где у нас скапливается неиспользуемая жидкость. На этом коротенькое видео я заканчиваю. Все вопросы и предложения вы также можете оставлять внизу под видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, пожалуйста. До новых встреч!